Это был ужасный поединок. Я думаю, не стоит говорить, на чьей стороне были наши симпатии в этом бою, где вы так доблестно сражались. Мы видели, как вы отступили к нашей двери. Тут нам с Гертрудой пришла в голову одна и та же мысль пустить вас в дом. Но когда мы сбежали вниз, мы увидели, что вы лежите на лестнице. Мы поняли, что нам нечего больше опасаться, напротив, у наших ног лежал человек, нуждающийся в помощи. Этот дворянин настоящий красавец. Во всяком случае, наш долг у христианок оказать ему помощь. Он тяжело ранен и нуждается в лекаре. А, я тут слышала об одном молодом лекаре с улицы Бетрои. Говорят, он недавно чудеснейшим образом спас жизнь человека, которого порынули ножу. Лекарь может нас выдать. Не волнуйтесь, об этом я позабочусь. Хорошо, Гертруда. Бери деньги и ступай. Я мигом. Будь осторожна. Не волнуйтесь. Девушка смелая, но в то же время осторожная, и я положилась на нее. А сама осталась возле вас. Я молилась за вас. О, Господи! Я и не подозревал, что мне выпало такое счастье, сударыня. Лекарь перевязал вашу рану, Гертруда снова завязала ему глаза, и отвела домой. Однако, ей показалось, что он считал шаги. Ей не показалось, сударыня. Он их действительно сосчитал. Вот видите, это нас и напугало. Ведь мы же не знали, кто вы. Этот любопытный лекарь заверил, что ваша жизнь не опасности. Но каждую минуту мог появиться граф де Монсоро. И поэтому я очутился на улице возле Турнельского замка. Ну, а что же случилось на следующий день? В тот день, когда я думал только о вас. В тот день вернулся граф де Монсоро. Мы ему рассказали все. Умолчав только о вас. А на другой день. Барышня, по-моему, сюда кто-то идет. Судары не четыре человека. Я вижу четырех мужчин. Они идут к нашему дому. Открывают дверь. Входят. Пусть входят. А если это герцог Анжуйский и его люди? О, Господи, дайте я сначала посмотрю, кто это. за герцога и хотели себя убить вы живы сударыня я счастлив гертруда напрасно вас напугала Знаете ли вы, сударыня, что я пришел не один? Гертруда сказала, что видела четырех человек. Вы догадываетесь, кто эти люди? Предполагаю, что один из них священник, а двое других ваши свидетели. Сударыня, итак, согласны ли вы стать моей женой? Да. Однако я хочу напомнить условия нашего договора. Если не возникнет никаких неотложных причин, я сочетаюсь с вами браком только в присутствии моего отца. Я хорошо помню это условие. Но разве эти неотложные обстоятельства уже не наступили? Сударыня, если вы считаете себя связанной с словом, я освобождаю вас от него. Вы свободны. Но прошу вас, взгляните в окно. Я подошла к окну и увидела человека, закутанного в плащ, и другого с фонарем. Как вы думаете, кто эти люди, спросил граф? Я думаю, это принц и его лазутчик. Тогда приказывайте, как я должен поступить. Я все еще колебалась. Да, несмотря на письмо отца. Несмотря на мое клятвенное обещание, я все еще колебалась. И не будь этих двух людей под окном. Это был я, сударыня. Я был тем человеком в плаще. А другой с фонарем был Реми, тот самый лекарь, за которым вы посылали. Что? Это были вы? Да. Я отправился... На поиске женщины, которая стала величайшей радостью, самым большим горем моей жизни. Итак, сударыня, вы его жена? Да. С вчерашнего дня. Господи, почему же небо, проведение или случай не сделали так, чтобы мы встретились раньше с утра? Увы, пути Господни неисповедимы. И все же, как вы оказались в моем доме? Мне дал ключ его высочества герцог Анжуйский. Анжуйский? Он сам побоялся попасть в какую-нибудь ловушку и отправил меня. И вы согласились? Но это была единственная возможность увидеть вас. И защитить вас от домогательств принца. Неужели вы осуждаете меня за это, сударыня? Да. Потому что мы не должны были встречаться. Если бы вы не увидели меня снова, вы могли бы забыть меня. Поверьте, нет, сударыня. Как только я увидел вас, я дал себе обед, что посвящу вам всю свою жизнь. Отныне я приступаю к выполнению этого обета. Скажите, ведь вы хотите узнать, что случилось с вашим отцом? Да. Хорошо. Я привезу вашего отца в Париж и узнаю, какую роль действительности сыграл господин Домонсоров в ваших несчастьях. Дело задержит меня в Париже еще на один день, но уверяю вас, что послезавтра утром я уже буду в пути. Доверьтесь мне, сударь. Я вам верю, суд. Ты хочешь, чтобы я в кольцо попала? Да. Ты вам не ошибневаешь, что? Попала! <свист> <свист> я попала! Я попала, теперь ты. Если попадешь, я тебя поцелую. Я? Смотри. В эту штучку. Попала! Теперь целуюсь. Я не видела! <свист> я не видела! <свист> <свист> я попал! Я попал! Король требует тебя, мой маленький сын Люк. Скажите его величеству, что я заболел чумой, что я сдох что черти вынесли меня в каминную трубу! Mm. Странный Паш. Скажи, сын Люк, он у тебя хоть иногда бодрствует? Я... Проклятие. С... Сударь! Защищайтесь! Сынлюк! Сынлюк, я умоляю тебя! Остановитесь, остановитесь! Не надо, я умоляю тебя! Как это глупо! Как это неосторожно! Как это дерзко! Сударыня, объясните вашему Мужу, невежди, что мы с вами давние знакомые. и что именно я на балу преподал вам первый урок придворного двуличия. И, черт меня возьми, вы прекрасно его усвоили. Господин Шику, слушаю вас. Вы... вы ведь самый умный. Вы великодушный. О, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Я вырастаю в собственных глазах. Вы... Вы красивый. О, о, о. И вы наш друг. Не правда ли? Вот здесь я должен вам возразить очаровательная Жанна. Каждый сам за себя в этом лучшем из миров. И только Господь Бог за всех. Я умоляю вас, помогите нам выбраться отсюда. Хотите вылететь из золотой клетки, голубки? А ты уверен, сын Люк, что ты не будешь жалеть о потерянном рае? Шикон, сын Люк, где вы? Чума возьми такой рай. Я не хочу быть игрушкой короля. Тиш. Я женатый мужчина, в конце концов. Тиш. Если король хочет видеть меня среди своих друзей, то пусть научится считаться с моими заботами. Ха. У тебя хватает наглости ставить условия королю? Ну что ж, это значительно увеличивает размеры моего вознаграждения. За услугу, о которой вы меня просите. Присядем, голубь. Дети мои, слушайте меня внимательно. Вы должны поступить так. Благодарю. А -а -а, Наконец-то. А то я сижу здесь один. Даже поговорить не с кем. Подойди, сын Люк. Сядь, сын Люк. Не понимаю, что с тобой происходит, сын Люк. Ну, неужели дружба для тебя всего лишь пустой звук? Не знаю, государь. Что касается дружбы, то в этом вопросе я просто неблагодарная свинья. Фу, как ты сегодня груб, сын мой. Государь, у меня ужасно болит голова. Меня всего лихорадит. Неужели непонятно? Фи, какой ты мерзкий, Сын Люк. У тебя ангельское терпение, Генрих. Шико! Оставьте сенлюка, в покое. Ах, так? Тогда подайте мне гребешки и крем, и я тоже хочу вымазаться немедленно. Шико, у вас слишком жесткие волосы, и мои гребешки... Сломает все зубья о них. Что? Неблагодарный король. Да если мои волосы и жесткие, то только потому, что они все время стоят дыбом от неприятностей, которые ты мне причиняешь. М -м -м. Сын Люк, как тебе нравится этот дурак? Государь, разрешите мне уйти. Потому что еще немного, и я свалюсь в нервном припадке. Меня всего трясет. Бедный мальчик. Ну, хорошо, ступай. Но ночью я обязательно зайду к тебе, посмотреть, не стало ли тебе хуже. Ради бога, государь, не делайте этого. Почему? Вы можете меня разбудить внезапно, а, говорят, от этого бывает эпилепсия. Ну, ну хорошо, ступай. Но помни что твой король думает о тебе. Ты меня понимаешь? Ха. Бедный Генрих. Другие короли хоть иногда думают о государственных делах. Ты мною недоволен? Не я один. Ах, вот как. Ну и чего же вы от меня Хотите? но ну, по крайней мере, меньше духов и помады. Я знаю. Вам нужен тиран. Вам нужна резня. Вам нужна новая варфломеевская ночь. А я? Я хочу мира. И при своей нерешительности ты добьешься как раз обратного. Не слишком ли ты серьезен, Шико? Мне так грустно сегодня. Развесели своего короля. Что ж, попробуем. Шико, что ты делаешь? Бросают цветы на твою могилу. Замолчи! Шут! Ну-ка, посмотри. Что? Посмотри. Теперь ты понял, кто из нас шут? Merci à c'est Где же король? Я здесь. Там. Там. Там. Государь! Ваши крики. Ничего. Но Ваше Величество кричали, значит, Ваше Величество страдает. Я не обо вас заклинаю, не держите нас в таком страхе. Может быть, позвать лекаря? исповедника. Да, сын мой, в чем ты действительно преуспел, так это в вырезании ангелов. Наконец. -то. Ну, ну что? Что он тебе сказал? Загадочные болезни. Вела нашего беднягу сын Люка до полного изнеможения. Он утверждает, что сегодня ночью он впал в сон, похожий на литаргический, и ничего не слышал, хотя от спальни короля его отделяет всего тонкая стенка. Сукин сын, он наверняка что-нибудь знает, только не хочет говорить. Я думаю, что он обижен на нас за то, что мы не предупредили его о проделке короля. И Возможно, он попал в западню. Может быть, я и предупредил бы его, если бы хоть что-нибудь знал. Вы здесь, господа, что случилось? За мной прислали Гонца с приказом немедленно явиться королю. Дорогой Де мы тоже здесь, как видишь, и тоже хотели бы знать, что случилось. Ночью был такой переполох, черт меня возьми, только нашествие гугенотов способно так напугать короля. Может быть, Генрих Наварский в Париже? Дьявольщина, было бы здорово. Тогда война, и мы славно развлечемся. Да. Ладно, господа, разведка не удалась. Идемте, король, он ждет нас. Идемте. Хотя все это мне кажется крайне подозрительно. перед Господом в грехах наших и в искуплении их предаться покаяние и умерщвление плоти. Усердствуйте, дети мои. Тоже а что ну, же вы? Усердствуйте! Усердствуйте! Да, Шейко, так а, прекрати мне а, а, больно! Больно! А ну-ка, ближе! Я признаю твою победу, собственно! Мне не стыдно в этом признаться, тем более, что ты знаком с плёткой раньше, чем я! Шейко знаком с плёткой? Ты что, болтаешь на горы? А как же! Черцог Маенский познакомил нашего бедного Шико с плеткой в тот день, когда застал его со своей любовницей! Это правда, Шико? Правда. Ах, вот как! Этот счет мне еще предстоит закрыть. Будьте покойны, сюда. Занесено все. Мэтр Шико. А ну-ка поведайте нам вашу тайну. Держу пари это нечто особенное. Держите пари, держите пари, господин Декилюс. Вы обязательно его выиграете Я согласен. Ну что ж, слушайте, дети мои. Когда-то, давным-давно, у Шико была возлюбленная. О, возлюбленная. Это было нежное, очаровательное. Доброе создание. Однажды ночью, когда Шико пришел ее навестить, О -о, один ревнивый принц приказал окружить дом, схватить Шико и жестоко его избить. Значит, вас изрядно поколотили, мой бедный Шико, <UV> и вы не смогли постоять за себя, вы не отольстили наш храбрый воин! Господи, Боже мой. Господи Боже мой, ты свидетель. Я никогда не просил наслать беду ни на герцога Маенского, приказавшего подвергнуть меня мучениям, ни на выполнившего этот приказ смотренка Давида. Нет, Господи. Шико терпелив. Шико умеет ждать. Хотя он не вечен. Шесть лет. Шесть лет как Шико заносит проценты на маленький счет, который он открыл на имя герцога Маянского и Николя Давида. Браво. Пусть господи Браво, шико, шико хватит еще хотя бы на один год. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! <свят> Друзья мои, я приказал всем придворным, Присоединиться к нашему шествию. Шествию? Какой еще глупостью ты решил нас удивить? Мы все отправляемся в Шардский монастырь, где мы с супругой облачимся в чудодейственные рубахи Божьей Матери и будем молиться о а неспасении наследника. подарю вам жемчужное ожерелье. Вы хотите подарить мне жемчужное ожерелье, мой возлюбленный супруг? Тогда для чего вы попросили меня облачиться в этот наряд? В искупление моих грехов. Затем мы совершим паломничество к святыням. Ваше Величество, я буду молиться во искупление ваших грехов. Кайтесь! Кайтесь, грешники! Не жалейте себя! Кайтесь! Кайтесь! Я отпускаю вам ваши грехи! Кайтесь! Постой, а мы с тобой покаемся в другом месте! Добрый день и доброй нам всем удачи, господа. Этот кающийся грешник со мной. Его духовник наложил на него эпитемию быть шутом шута. Поэтому все вопросы, которые у вас возникнут к нему, можете задавать мне. Вопросов нет? Очень хорошо. Шико, с какой стати ты взялся меня защищать? Если им не нравится мой костюм, то я бесплатный могу... Бесплатный совет, дружище. Поумерьте свою спесь. Здесь не любят таких, как вы. Тем более, что у вас нет шпаги. А у каждого из них нож за голенищем. Ладно, черт с ними, нам надо поговорить. Но вначале я наполню свой желудок. У меня чертовски разыгрался аппетит. Мэтр Банаме! Мэтр Кому-то я уже понадобился. О, господин Шико! Так. Доброго вам дня и доброго вам аппетита! Спасибо за двойное пожелание. Хотя, я думаю, что его вторая часть принесет больше пользы вам, чем мне. Что прикажете подать? Раковый суп, ветчина, обязательно, мерланы, паштет из угрей и бутылочку бургунского. Вам накрыть наверху? Нет, накройте мне в общей зале. Я должен видеть улицу, чтобы присоединиться к процессе, когда Его Величество соизволит возвращаться. Уже исполнено, господин Шико. Присаживайтесь, господин де Сен люк Что-то я не вижу шикоя люка а? Похоже, они улизнули. Каналий, черт возьми. Ой, ой, ой, ой. Красавица прелесть. ты посидишь с нами? Ну, конечно, господин Шико. Обслужу господа, приду. Хорошо. Я жду. Шико, давай, наконец, поговорим. Ты видишь, до чего довела твоя дурацкая затея? Теперь все это попахивает заточением в Бастилию или в монастырь. Я вот что подумал. Ба, да ты умеешь думать, малыш. Не смей меня перебивать. Так вот, я не вернусь в лу Я кого-нибудь пошлю за Жанной, и сегодня же мы покинем Париж. Лучше провести остаток дней в изгнании, чем в Казимате. Сын ты дал слово дворянина, а оно, я надеюсь, кое-что значит для тебя. Да, Черт, побери. Тогда мы доведем эту игру до конца. Тем более, ты меня сам просил об этом. Я думаю, что сегодняшней ночи будет достаточно. Сегодня. Решено. Сегодня мы покончим с этим делом. Твое здоровье? Твое здоровье, Шико. Бог побоч! Метр Бенемер. А, брат Гранфло, проходите к нам. Давненько мы с вами не виделись, куманёк, давненько. Да, а мы тут обедаем с господином Десенлюком, который оказался скучным сотрапезником, так как в последнее время имеет скверную привычку думать. Бог милостив, он каждому воздает по-разному. Вот вы уже обедаете, а я даже не завтракал. Ты не завтракал? я, я нет. А что же ты делал? Я был занят. Я спал в своей келье. А как же ранее бедня? Аббат освободил меня по слабости и здоровья. Бездельник. Кто? Ты. Я. Ты. Я. Ты. Я. Да, я бездельник. Береги. Человек рожден для труда. Человек, да. А монах, ой, девочка моя. А монах рожден для вдохновения. Монах исключения вернешься. из рода человеческого. <смех> так ты стало быть исключение. На день исключения. Но я надеюсь, ты помнишь, святой отец, что завтра начинается Великий пост. А, к сожалению, помню, господин Шико. О, Господи, Герцог Майенский и Николя Давид. Помню, помню. Было бы тяжело переносим пост, и я и мы Куда ну, вы? Господин Шико. Иди сюда сюда. Ай-яй-яй, господин Шико. Раньше я не замечал за вами, за ваших рейта. Целюк не произносите моего имени вслух, чтобы не спугнуть этих двух раз. Вы имеете в виду этих двух крыс? Этих? Ладно, этих. Любой повод, хороший, Чтобы посадить такую красотку на колени. Сегодня утром, когда я молился, я нюхом почувствовал, что они возвращаются в Париж. Вот ты попался, мэтр Николя Давид. Мне будет жаль, если мы с тобой расстанемся, не обменявшись парочкой ударов. Наконец-то, по-моему, покаяние заканчивается. Король уже здесь, Шико. Нам пора возвращаться, иначе он заметит наше исчезновение. Раньше эти шествия были более многолюдными. И бичевали они себя с большим усердием. Понимаю. А -а -а. Обожаю тебя. Вы все шутите, мой господин. Шучу. Проход свободен, монсеньор. Ну что ж, пошли. господин Шико. Ничего, ничего. Ну все, Куманюк, гуляй. Без меня обед оплачен. Вот это правильно, господин Шико. Ваше здоровье. Я провожу вас, мансенера? Нет, мы почти пришли. Пожалуй, не стоит. Я пойду дальше один. Да, мэтр Нихуля, Давид, отправляйтесь к настоятелю аббатства Святой Женевы. Это хитрое бестие не внушает мне доверия. Сами проверьте, все ли готовы к завтрашнему событию. Напомните ему, что завтра к 10 часам вечера он должен закрыть двери монастыря, выставить охрану. Не беспокойтесь, монсеньор, я выполню все ваши распоряжения. Завтра в 10 часов вечера все будет готово. Ну что ж, прощайте, мэтр Николя Давид. Встретимся завтра в аббатстве Святой Женевьевы. И да поможет нам Господь Бог во всех наших начинаниях. Аббатство Святой Женевьевы. Интересно, какое событие должно произойти завтра в 10 часов вечера? Ладно, узнаем завтра. Чем это лотерингский принц и нормандский адвокат собирается заниматься в обществе? Святых отцов. Ну а пока посмотрим, какие глупости успел натворить Генрих в мое отсутствие, управляя этим прекрасным королевством, имя к которому Франция. Хочешь, я оставлю корону? и жену, и мы затворимся в какой-нибудь обители. Завтра же мы сможем принять постриг, и меня будут звать брат Генрих. Государь, вы не дорожите своей короной. Она вам изрядно поднадоела. Другое дело, моя жена. Она мне очень дорога, ведь я ее еще совсем не знаю. Я не могу принять ваше предложение, государь. К тому же, я не создан для монастыря. Я испытываю безумную тягу к счастью и наслаждению. Бедный сын Люк, еще вчера ты был совсем другим. Да, да. Вчера я был угрюмым, капризным страдальцем. Из-за пустяка утопиться в колодце. Но сегодня все по-другому. Я отлично провел ночь. И замечательно, день. После покаяния я чувствую себя возродившимся. Так что да здравствует жизнь! Довольно! Довольно, сын Люк. Ты погубишь и себя, и меня. уповая, что небо не спошлет тебе раскаяния. И тогда мы спасемся все вместе. О, государь, за вас я не поручусь. Вы греховодничали по-королевски. А я грешил как жалкий любитель, как частное лицо. Сомневаюсь, государь. Более того, уверен, что общего спасения у нас не получится. Осмелюсь посоветовать вам нынче же вышвырнуть за двери Лувра от пятого грешника сын Люка, который решительно собирается умереть не Я буду молиться за тебя, сын Люк. Доброй ночи, государь. Желаю вам приятных сновидений. Господи, владыка живота мои. Твой гнев справедлив и законен, ибо мир с каждым днем становится все хуже и хуже. было не ударился в религию. Хотелось посмотреть, что это такое. Но, честно говоря, сыт по горло этими монахами. Фи. Грязные скоты. Господи. Что с тобой, Генрих? Генрих. Где твой куафер? Бродобрей? Где камердинер? Нет. Нет, этого не будет. Это все от Тулкового. Начался апост. Господи. Господи, прости меня и помилуй. Господи, прошу тебя. Кстати, Генрих, это по твоему приказу собрался в зале весь этот сброд. Я имею в виду твоих завитых любимчиков и герцога Анжуйского с его головорезами. Да, ты прав. Я буду справедлив. И выполню свой долг. Идем. Я должен наказать своих друзей.